Агент 007. Ситуация складывается непростая. Вы схвачены и заключены в холодной башне. Благодаря нашим усилиям нам удалось засечь сигнал от чипа, выкраденного с завода. Этот сигнал исходит от верхних этажей башни. Вам необходимо выбраться и найти чип. Затем надо найти электру. Удачи! Агент 007, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать. Сначала вам необходимо выбраться из ловушки. Джеймс, я бы предпочла, чтобы ты был рядом со мной, а не с врагом. Возьмите это. Они здесь что-то раскапывали. Пытались все разузнать, как следует. Также они нашли вот это. Мне кажется, мы игнорируем старые проверенные способы, не так ли? Было здесь. Скоро будет везде. Надо же. Потому что нам не удалось это. Тебе нужно расслабиться, тогда все получится. Я всегда имела большое влияние на мужчин. Я ищу подводную лодку. Она большая и черная, а подводник мой большой друг. Доставьте это мне. Какой позор. Он только что ушел. Соковский действительно тебя ненавидел? Кажется, все под контролем. Готовы? Да. Все в норме. Во время пожелать спокойной ночи. Фисковали у тебя все оружие. Однако оно здесь недалеко. Оно хранится в специальной комнате. Попробуй найди его. Эм, я должен забрать тебя отсюда. Чтобы сломать эту систему защиты, тебе нужна бомба. У меня есть специальный пропуск, но я боюсь, на это он не подействует. Он подействует на другие комнаты. Дело в том, что все вещи у меня конфисковали и закрыли в специальной комнате. Я скоро вернусь. All okay. right. Okay. 7. Благодаря нашим усилиям нам удалось подключиться к электронной системе дверей. Однако мы не полностью ее контролируем. Иногда я смогу открывать некоторые двери, Все это ради Ренарда. После похищения я сблизилась с Ренардом. У меня завязались с ним определенные отношения. Однако для меня Ренард также не важен, как и ты. Для меня важна та нефть, которую я хочу сделать легальной и зарабатывать деньги. Мир еще не обрет... А, глупые сантиметры... А, семейные... Габор, убей! 007, у Габора очень мощная броня. Тебе необходимы сильные все готово. Джеймс, я думаю, что ты не сможешь убить меня. У тебя не хватит сил. Ренард должен осуществить свои планы. Джеймс, ты не сможешь убить меня. Ты без меня не сможешь жить. Никогда ни о чем.